Привет всем! С вами снова я, Алена. Сегодня я приехала с папой на рыбалку. Сейчас будем рыбу ловить. Да, да. Я это вообще не буду делать. А уж что ну, мне холодно. Ну, О, водомерочки. Здесь, наверное, какое-народное видно. Вот она, водомерочка. Холодно. Да. Еще я хочу спать, <связать> потому что я встала в 5 часов. Но если сравнивать с тем, что я всегда встаю в 9, то это вообще. О, червячки! Червячочки! Червячки, червячки. Так, это удочки, сачок. Это ледяные, это мои причиндалы там. Это что-то непонятное. А птичка, Там, ну, ерунда, короче, всякая. <гас> жаба! Папа, лягушка. Огромная пятнистая лягушка. Нет. Интересно, она не дохлая? Это жаба. Да, дохлая. А зачем тебе так много удочек-то? Понятно. Зачем? Сейчас еще третью и четвертую, да, будешь ставить. А эти у тебя тогда зачем? Да. Эти у тебя зачем? А, зачем? а что такое спиннинг? Кого? На Что это такое? А. Вот самое главное, я боюсь крюч... крючков. Они цепляются. Я его нашла. Ага. Точно ага. А какой стороной его цеплять? Это что, надо два крючка что ли? Да. Хватит, я очкам надо. Я обидела червяка. И этого не простит. <клево> ну да, я так чувствую. А, червяк замотался. Конечно. Он тебя не стит. Да. Ой, за удочками теперь надо это следить. Колокольчик. За это и не надо следить. Ага, вот это самая дорогая, я определила, да? Потому что она самая длинная, она вообще до середины реки, до середины реки кидает. Я она с колокольчиком. Рыбка прыгает, а в сачок не хочет попадаться. Лягушка, наверное, жабоед приполз. Снял твою шкуру, забрал, а шкуру оставил здесь, да? Я понимаю, что такова была твоя судьба. И запутал тебя еще в тине. Ага, то есть бы мы в три встали, а в четыре уже поехали, да? В четыре уже на рыбалке надо быть сейчас летать Ага. Еще в два бы поехали. В два Да ну. Пока доедешь уже. Да, это пока все уже светло Аж пока если лодку накачаешь там. Чем было место пока Чем было место И взяла тут Так, контроль Контроль занятий Математики Ручку конечно Свечку я взяла зачем-то. Свечку. О, я нашла зимоприкурку. О, блестки. Так, наушники. Миническую помаду Завод Так вот И блеск вот Неверой телефон Не, она живая, да? Тякушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом. Ну вон, к лесу. Ну как? Это кто? Как называть? Покунище а. Сейчас раз будем ловить? Да не знаю Да так, сдохнет сразу Может на поймать куда, куда он там не вылезет mm -hmm. так и мы поймали тут прям mm -hmm. большого такого крупного кто это Monster. монстр а как его зовут душман душмана Dushman. не знаю это не будет наверное видно okay. вот еще там кто находится Линь И еще. Ок. Ок. Три рыбы. Вот. Ну, в основном привет вот эта средняя удочка. Та вообще ни разу не клюнула с колокольчиком. Там должны клевать прям большие рыбы. А Какой. Второй там куда-то упал дайди это а бух его знает, он видит какой-то цветастый есть какой-то. Так, и что мы сегодня поймали? Это у нас э, всякие пять штучек. Начнем с крупных. Маленький! Отойди от меня. Большой. Так, вот это вот у нас как? Окунь. Окунь. Тоже окунь. Тоже окунь. Маленький. Сколицейская рыба. Лень. лень. Лень. Ай! А, а, лень. а не доставай. Не вырвется убежит у тебя. Ладно. Всем пока. С вами была Алена. До новых встреч.